Патроны резьбы реверсивные, тип 1160J46, предназначены для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Три размерности патронов позволяют нарезать резьбу в трех диапазонах. Для закрепления шпинделек станков в комплекте имеются два различных конуса Морзе, исполнения с лапкой по типу BE, и B и K. Две резинометаллические цанги разного размера используются для установки и центрирования метчиков. Квадрат хвостовика метчика фиксируется винтами от проворачивания шестигранным ключом. Только после этого при помощи двух рожковых ключей производится затяжка гайки. Эти патроны имеют механизм осевой компенсации, позволяющий сгладить неравномерность скоростей погружения метчика и подачи шпинделя станка. Штанга из комплекта после установки позволяет реализовать функцию включения реверса. Ее нужно держать рукой или упереть в направляющие станка. Регулируемый момент проворота является защита от перегрузки и служит для защиты метчика и станка от поломки. Начинаем нарезание резьбы. По достижению необходимого результата достаточно начать поднимать шпиндель станка вверх и патрон автоматически переключится на реверсивное вращение головки к После освобождения, шпиндель патрона переключится на вращение в исходном направлении. При нарезании резьбы в глухом отверстии по достижению метчиком дна включится трещотка предохранительного механизма. Начните поднимать шпиндель включится реверс, и метчик будет выкручен из отверстия. Схематически процесс движения шпинделя и направление вращения метчика при этом выглядит так. Наличие защиты и автоматического реверса позволяет существенно повысить производительность.